Добрый день! Сегодня мы поговорим на важную тему, поскольку э, на эту тему задают много вопросов, э, как выбрать натуральную косметику, как найти тот бренд, который тебе подходит, поскольку в интернет э, ну, названием «натуральный» не пользуется только «ленивый», поскольку это трендово, поскольку это модно, поскольку это привлекает клиентов. И, собственно, интернет-магазинов развелось огромное множество. Как разобраться в этом многообразии? Ну, вбивая в любой поисковик «натуральная косметика», «интернет-магазин», естественно, что в первую очередь мы видим... Те магазины, которые ну, проплачивают свою рекламу, Google, Яндексу, чтобы они чаще искались. Тем, те магазины, с которыми работают специалисты, чтобы они показывались на первых строках. Как же разобраться? Ну, во-первых, э, как делаю это я и как делала я это раньше, поскольку ну, натуральной косметикой пользуюсь уже давно, и абсолютно разные бренды были в моем обиходе. Ну, во-первых, стоит обращать внимание на то, какое количество брендов заявлено на сайте натуральной косметики. Если их количество зашкаливает за 50-60, ну, наверное, не всегда возможно содержать такое огромное количество брендов и нести за них полную ответственность и заявлять, что они натуральные. То есть, чем меньше количество брендов, тем наверное, более ответственная проверка производителей производится владельцем интернет-магазина. Дальше, второе, на что стоит обратить внимание, Представлен ли состав той продукции, которая продается на сайте интернет-магазина. Заходите в интернет-магазин, нажимаете «Любой бренд» и смотрите, заявлен ли там состав. Проверяйте этот состав. Если он натуральный, то да, дальше можно развивать эту тему, пользоваться и проверять подходящую вам косметику. Далее, касаемо, опять-таки, интернет-магазинов, как можно разобраться. Для себя мы сделали э, очень такой простой выбор, поскольку GreenMate это не только косметика, которая, есть сайт производителя, но GreenMaid э, создавался изначально как мультибрендовый магазин совершенно различные экокосметики, которые представлены на одноименном сайте greenmate.pro. У нас небольшое количество брендов, поскольку это те бренды, которые мы проверяли сами, которыми мы пользовались, которыми пользуются э, реальные люди скажем так офлайн и ä, те бренды, которым мы можем доверять, поэтому будет интересно, зайдите посмотрите. Касаемо остальных производителей, ну наверное номер один, кого бы я могла рекомендовать, это сайт for Fresh. Он выпадает буквально на первых позициях любого поисковика. Там достаточно много брендов, но хочу с уверенностью сказать, что бренды на сайте интернет-магазинов OFRESH, они все 100% проверены, поскольку владельцы, те, кто занимается проверкой брендов, общаются с производителями очень э, скрупулезно подходит к проверке сертификатов, что для нас, как для производителя, допустим, GreenMaid является очень показательным, поэтому этому бренду можно доверять. Есть прекрасный сайт Экоголик, да, который проверяет и составы средств, но ну, который также предлагает какую-то косметику. Поэтому не бросайтесь сразу покупать. Э, Возьмите бренд понравившийся вам косметики, скопируйте, опять-таки вставьте в строчку поисковика, нажмите отзывы, да, и читайте отзывы, которые не в самом топе находятся, которые чуть дальше, поскольку про отзывы тоже это отдельная история, сейчас это очень модная тема, блогерство, да, там я блогерка, пришлите мне косметику потестировать, как производители мы сами тоже отправляем блогерам косметику и выкладываем любые отзывы, как положительные, так и отрицательные, но я бы рекомендовала поискать, мало того, по отзывам, также ну, введите хэштег в название этой косметики и посмотрите, что пишут об этой косметике обычные люди в любых соцсетях Но на это у вас уйдет чуть больше времени, чем, допустим, когда вы подойдете к полкам в магазине, они вам скажут «натуральное, покупай» Нет, ну не ведитесь на это так сразу, чуть-чуть потратьте время, у всех в руках есть э, смартфоны Ставим решеточку, хэштег, вводим название косметики и дальше смотрим по различным источникам, как к этой косметике относятся люди. Ну, собственно, это такая небольшая толика лайфхаков, которые, которыми вы можете пользоваться при поиске натуральной косметики, подходящей вам. Но, со своей стороны, хочу сказать, что косметика GreenMate подходит многим, поскольку у нас очень Индивидуальный подход каждому клиенту вы можете написать в любую соцсеть, и сказать, что «Здравствуйте, вот это я, вот моя фотография, порекомендуйте мне косметику». И именно для вас зачастую я лично подберу правильный уход, о котором вы напишите отзыв, как положительный, иногда может быть и отрицательный. Мы приветствуем любые отзывы, развиваемся, становимся лучше для вас. Если понравилось это видео, ставим палец вверх, ставим лайк. Подписываемся на наш канал. Чем больше подписчиков, тем больше о нас знают люди, и тем больше людей перейдет на зеленую сторону, станут здоровее, красивее и намного приятнее для окружающих. Поэтому с вами была Анна Рудакова, канал GreenMade. Подписываемся и до новых встреч!